Итак, давайте, друзья, познакомимся с конкурсным управляющим на аукционах по банкротству. Кто это такой? Смотрите, когда вы будете смотреть торги, вам могут попадаться такие надписи. Конкурсный управляющий, временный управляющий, арбитражный управляющий и так далее. Это все один человек, но, как бы, скажем так, он называется по-разному в зависимости от этапа процедуры банкротства. В конечном счете мы работаем именно с конкурсным управляющим, то есть, и все взаимодействие по торгам. Происходит именно с ним. Что именно мы делаем? Первое. Подписываем договор купли-продажи с ним, общаемся, чтобы сходить на просмотр с ним, запрашиваем документы о состоянии имущества с ним, есть ли обременения? также спрашиваем у конкурсного управляющего. Задаток, куда отправить, также нам подсказывает конкурсный управляющий или помощник конкурсного управляющего. И где найти нам контакты этого, получается, со всех сторон важного человека? В объявлениях о торгах всегда пишется, как правило, и контакты конкурсного управляющего, и, если у него есть помощник, контакты помощника конкурсного управляющего. То есть и e-mail, и телефоны. Изначально наша задача, перед тем, как с ним работать, нужно найти его контакты. А это вы можете сделать, уже зная информацию, сейчас, в просмотре объявления о торгах. Поэтому, Зайдите, найдите да, и приступайте к следующему видео. А сейчас подписывайтесь на канал, лайкайте и жду вас дальше.